Меня преследует враг За сворой собак Куда мне бежать, где укрыться мне Падают капли крови под ноги мои Я раненый, мне у Прошает смерть, как раненый олень бежит к воде для исцеления, Так я бегу к тебе в твоих руках найти спасение. Непременно И Изо всех сил падая с ног Так желает душа моя К тебе, мой Бог К тебе, мой Бог Слезы мои, день и ночь, как хлеб для меня Во мне унывает душа моя Но бездна бездну зовет, Я взываю к тебе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 Всех сил падает с ног, так же душа. Моя.